Всем привет! Сегодня мы будем проходить квест подписчиков ВАЦ 0151. Так, давай показываю, что за квест. Так, все, мы зашли внутрь. И тут... А, нубик в капсуле... Ага, стрелочка, он превратился в зомби. Понятно. О, дверь закрыли. Так, какая-то комната. Здесь у нас просто куколка, -ку -ку книжки... О, какие-то опыты, что ли, делали. Так, съединили, Взять надо. Еще одна комната. Ага, здесь. здесь тоже что-то происходило. О, тут телевизор есть. <с> как его смотреть? Скрывать что ли? Не очень удобно. О, телефон. а ага, я нашел проход наверх. А здесь закрыто. Я попадаю в его комнату. Ладно, давайте дальше пойдем. Пошли. Там типа пустота. Так, а куда теперь нужно идти? Теперь нужно найти отсюда выход. Здесь вода просто. Ага. Кнопка есть, ее можно зажать. А что нам нужно делать? Тут три кнопки, нужно наверное, на все нажать. Он сказал, тут есть кнопки. Ищем все три. Так, я нашел еще одну у костра. Должна быть еще одна. Так, у воды. Сондер, ты нашел одну кнопку. Одна у воды, одна у костра, а третья. Да, а где она? Вверху, что ли? А, вон там, вверху, да. Ну, все, мы, мы на все нажали. Ага, вот, открылся проход. Ага, теперь лабиринт. Так, куда идти? Ага, тут, мне кажется. О, я нашел проход так быстро я попал в какую-то комнату нам сюда нужно, да? ну я мастер лабиринтов конечно здесь кажется выхода вообще нету наверное ничего надо попробуем найти другой проход давай сюда пойду кажется я нашел тупик Вернуться, попробуем А, я вернулся назад. Да, молодец. Сондер тоже ищи куда идти. Так. Так, прошлый раз решил направо, теперь буду идти налево. Вот проход. Куда идет проход. Проход идет в тупик. тоже ищи куда идти так а ты где так. куда нужно идти Из за сондором о тортик а теперь пошли к выходу были уже здесь мы выходу не нашли а я нашел кнопку на наверное, идем на базу. Я нажал на кнопку, теперь нужно вернуться. Все, я нашел выход. И вот здесь открылась дверь еще одна. Так, Сондер, ты где? Ну, здесь цветочки. Дверь большая. Еще колодец. Вот первая кнопка, она находится на дереве. Осталось еще две. Я нашел вторую кнопку у лестницы. И третья кнопка вот здесь. Все, пустыне тут тоже нужно найти три кнопки, да? Да. Так, у кактуса одно. Вот вторая. О, вот и третье. Так, все, пошли к выходу. А, дверь открыта. Пока на другом. Иди. О, мы в каком-то городе. Тут тоже три кнопки нужно найти. Все, на финише. Нужно пройти паркур. Где там? Все, заходим в лифт. Медленно спускаемся. Дверь. А, мы прошли побег из комнаты. Она была создана ВАЗ 0151 и ЯК 7777. Рекорд 3 минуты 16 секунд. О, самый большой рекорд 2 минуты 4 секунды. А у нас какой рекорд? Мы нашли секретку с роботом. Ой, какой он страшный. Это да что будет в будущем что ли обновление такое? О, а, -а тут не видно. Даже. А. Ой, ау. Давай еще раз. Давай на всем меня проверим. Ау, гарпун, попал. А, так, да, на еще. Ой. А. Всем пока. Bye. Bye.